Доли секунды проходят между ударом и бессознательным телом бойца. Фанаты ликуют, ведь они получили свою порцию экшена в клетке. И только поверженному бойцу придется вынести на себе всю тяжесть последствий от тяжелейшего проигрыша, который почти всегда остается за кадром. Сегодня мы немного приоткроем завесу правды из мира ММА и расскажем, каково это – вынести на себе тяжелейшие последствия после нокаута. На юбилейном турнире EFC 100 американская компания не только заработала на тот момент рекордные суммы, но и также зафиксировала для видеоархивов один из самых легендарных нокаутов за всю историю смешанных единоборств. Водородная бомба Дэна Хендерсона во втором раунде с англичанином Майклом Биспингом стала изюминкой всего турнира, заставив фанатов получить свою порцию эмоций. И только сам граф испытал на себе весь ужас этой ситуации, рассказав после поединка об обратной стороне ММА.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 Вступить в центре в клетки в размен с хищником стало фатальной ошибкой для голландца, за что он поплатился ужасающим исходом. Фрэнсис буквально подбросил своим апперкотом Алистера, отключив полностью его тело от сознания. Сам боец после поединка заявил, что он был не в самом худшем состоянии и даже испытал прилив бодрости. Сознание вернулось ко мне в клетке. Я уже был в себе, но ничего не помнил и не мог думать. Потом меня повели на медосмотр, ко мне подошел мой тренер, и вот здесь я уже начал соображать, где я и что происходит. Я спросил у тренера, что со мной случилось? И тут же я сам понял. Если я спрашиваю, что случилось, значит уже случилось что-то нехорошее. Потому что когда ты выигрываешь, ты сам знаешь, что случилось. Тренер спрашивает, ты совсем ничего не помнишь? Я говорю... Я выбросил правый хук, а он мне навстречу левый. Тренер говорит: нет, ты выбросил левый хук, а он правый хук и левый апперкот. Этот бой был очень странный по эмоциям. У меня был безумный всплеск адреналина. Мое тело после нокаута не чувствовало никакой усталости или подавленности. Я был весь полон энергии. На недавнем турнире UFC Fight Nights в соглавном поединке вечера состоялось интересное противостояние двух разных стилей между бывшим чемпионом Фрэнки Эдгаром и будущим претендентом на титул Кури Сенхагеном. Оба бойца должны были выявить слабости друг друга и по полной мере использовать свое преимущество в бою. С первых же секунд уроженец Нью-Джерси принялся поддавливать, пытаясь в скором времени провести тейкдаун, на что у Сенхагена был заготовлен прыжок с коленом, полностью отключивший процессор Фрэнки. Лишь через пару дней Эдгар дал интервью, в котором рассказал, что ему было довольно трудно прийти в себя после такого поражения. «Что есть, то есть. Это жесткий вид спорта. Это отстой, чувак. На другом конце провода легко мог оказаться он. Первое, что я помню, когда очнулся, я сижу с врачами вокруг меня. Марк и Рикардо рядом со мной, и я спрашиваю. «Марк, что случилось?» Он такой, «Ты провел бой. Но я не мог вспомнить, с кем, черт возьми, я дрался». Я говорю, «С кем я дрался?» Он отвечает, «Санхаген». Я пытаюсь вспомнить, как я тренировался для этого боя и не мог вспомнить этого. Почему вообще я должен был драться с ним? Я подумал, может, я просто принял этот бой на коротком уведомлении или что-то в этом роде. А Марк такой, «Братан, два месяца. Ты готовился для этого парня два месяца». Я просто не мог осмыслить это в своей голове. Врач спросил меня, какой сегодня день, и хоть убей, я не мог вспомнить я подумал, «Сентябрь, декабрь». Именно тогда они сказали, что мне нужно пройти томографию. Мы едем в больницу, а затем по дороге в больницу медсестра в машине скорой помощи спросила, «Какой сегодня день февраля?» Я такой, «Бум! Шестое!» Сразу же все пошло как снежный ком, и я начал вспоминать. Потом вспомнил разминку, и даже первые 20 секунд до удара коленом. Так что все вернулось ко мне. Но я не помню, как выходил из клетки. Самый быстрый нокаут в истории UFC положил начало конца карьеры в ММА для Бена Аскрена. Невероятно сокрушительное колено навстречу, и последующее добивание стало жестким испытанием для него. Но Геймбред забрал в тот вечер не только победу в бою, но и часть памяти Аскрена. «Я абсолютно не помню ничего, что произошло в клетке. Помню только, что был в октагоне я и был Масвидаль. Колено не помню». Я пришел в полное осознание и осязание действительности только в больнице. Проснулся, мне включили телевизор, где еще шел бой Джонса и Сантоса. Потом я понял, какой отстой, я проиграл сегодня Масвиделю. Российский снайпер Акоп Степанян в третьем поединке на турнире Белатор сам стал жертвой снайперского попадания от рук Майка Ричмина. Постепенно включаясь в поединок, Акоп стал доносить до цели все больше и больше попаданий, пока в одном из моментов ему не удалось потрясти соперника. Не сумев развить успех, Степанян застоялся на месте и опустил руки, пропустив нокаутирующее попадание. На канале Железный Рейтинг позже появилось видео с закадровой сценой после этого боя, где боец полностью потерял ориентацию в пространстве и времени. В каком городе ты сейчас можешь сказать? Ответь, в каком ты городе. Крис Либбен на пике своей карьеры поражал прочностью своей челюсти. Многие фанаты знали, что уронить этого парня очень трудно, а сам боец рассказывал о секретах своего непробиваемого подбородка. Неожиданностью для многих стал его поединок с Андерсоном Сильвой, который обрушил на него серию ударов и заставил оказаться на спине в потрясенном состоянии. Это не был однопанчевый нокаут, однако этот бой отнял несколько дней из жизни у американского бойца. Знаете, я много ударов принял, но когда я дрался с Андерсоном Сильвой, он уронил меня ударами рук, и я упал на колени и на руки. Я сильно поплыл, я вижу, как летит в меня его колено, и вот и все. И я скажу вам правду. Еще в течение трех дней после боя я думал, что поединок закончился минут десять назад. Так что у меня выпало пару деньков из жизни после этого удара. Мигель Торос в поединке против Майкла Макдональда пропустил фатальный апперкот, который привел к его тяжелейшему нокауту и освобождению контракта от UFC. Его тренеру Ферасу Зехаби пришлось после боя восстанавливать цепочку событий из жизни бойца, поскольку он полностью не понимал, что происходит. Мигель спросил о том, что здесь происходит и узнал, в каком весе он бился. После того, как Ферас назвал имя Майкла, Торас переспросил «Это был Марк Хоминик?». Это был довольно пугающий момент, который не пустили в телеэфир по понятным причинам. Бывший офицер США, Брайан Стэн провел довольно интересную карьеру в UFC, а ее завершение стало одним из самых ярких в истории. Вступив в рубку с Вандерлеем Сильвой, он обеспечил всех фанатов ярким зрелищем, но расплатой за это стало тяжелейшее поражение нокаутом. После боя Брайан рассказал о том, насколько ему тяжело было прийти в себя после этой битвы. Позвольте мне объяснить вам, парни, чтобы вы понимали. Если вы не пережили подобного, вы не знаете, каково это вставать с канваса после того, как вас нокаутировали, а потом сразу же идти отвечать на вопросы. Парни, когда я был нокаутирован Вандерлеем Сильвой, я как будто бы смотрел перематывающуюся назад пленку. Я сижу на табуретке, я говорю с людьми, потом я встаю, я не помню ничего из этого. Когда это произошло? Как я проиграл бой? Я не понимал, что происходит, пока Джонаник не поднес микрофон к моему лицу. Я помню только это. Я не помню никакого второго раунда. Не помню, как я поднялся, как сел на табуретку. Я помню микрофон, смотрящий мне в лицо, кровь, копающую вниз. И я понял, что не помню своей победы, поэтому я, наверное, проиграл. Я понятия не имел, что проиграл бой до того момента. А затем я еще пошел и произнес послематчевую речь. Единственное поражение нокаутом в карьере Стивен Томпсон потерпел в сенсационном поединке против Энтони Петтиса, в которого мало кто верил в этом бою. Уже в больнице Вандербой на камеру рассказал о своем состоянии после этого ужасного вечера. Сейчас я нахожусь в больнице. Только что меня нокаутировали, но я даже не могу вспомнить этот чертов удар. Я помню лишь как бил его, а его нос кровоточил. Очнулся я уже внизу. Когда я пришел в себя, справа от меня стоял Крис Вайдман. Моя мама пыталась поговорить со мной, но все в порядке. Дерьмо случается, особенно когда ты находишься в этом спорте столько времени. Я вернусь. Они хотели проверить мою голову, ноги и пальцы ног, потому что я выбрасывал довольно сильные кики. Мы просто хотим быть уверенными, что все хорошо. Худший вечер в карьере Даниэля Кармье произошел в июле 2017 года, когда он проиграл нокаутом Джона Джонсу. Несмотря на то, что он сумел дать интервью после поражения, бывший чемпион рассказал, что все это было словно в тумане, и он не помнит даже как уходил из арены. Я не помню ничего из того момента. Я не помню даже, как я выходил из Октагона. Мне не хватает, наверное, 10 минут из моей памяти. Конечно, у меня было стрясение мозга. Я просто не помню те 10 минут и не совсем уверен, что когда-нибудь верну те пробелы в памяти. Друзья, не забывайте оценивать видео и писать ваше мнение на этот счет в комментариях.